И всем снова здорово, с вами я Ванек, и мы с вами продолжаем проходить GTA 5, да. И сейчас мы едем с Франклином в Лос-Антос кастом починить его машину. У него... Точнее, не, не с Франклином, а с... Да. С Франклином и с Джеймсом и с... Да, со всеми ребятами едем... Флосант с кастом, ну, чтобы починить машину и добавить на нее недрухую. <свист> Едем с ребятами, короче, Флосант с кастом, улучшать, кастомизировать эту тачку. Кристал. Кристфол. Ну, я думаю, что это не Crystal, а Crystal написано. Просто For, как А читается. Crystal. Я думаю, вряд ли она доживет Проживет, точнее, этот тюнинг, потому что, ну, мне кажется, что вряд ли, вряд ли, вряд, вряд, вряд. вряд ли, это случится. Ну, короче, встретили Фларанки на... Да короче и... прошли много миссий с вами с ним. Не верю, что я не буду. Ну может, not, well, может не совсем. Я все равно просто хотел впечатлить тебя. Myself, my правда, но я как то бандитом. Dumb, Понимаешь, что ты прав, но ведь. Целыми днями, только в облаках витаешь, что ругаешься. Короче, ты злой целыми днями. Слушай, я люблю тебя, Джимми, но только ты редкий разлобай, а моя только что скрыла горизонтами. И пока что я вижу все, что я вижу. Франклин, делаешь мне даже не отвлёшь? Ну, мне домой, когда они oh, не починим тачку. Точно, оставь меня на дне с этим домушку. Ребят, это... Done, я сделал, чувак, без проблем. Хватит, right. ясно? Хорош. Хорош. Эй, Франклин, вызовешь you? мне такси? А так я делаю высовый язык на сторону, на левую. Это, чтобы получилось все побыстрее пройти. Не, не побыстрее пройти это получилось бы, а повернуть. Sure thing, Конечно, чувак. Она летает, ну ладно. Лос-Антс Кастом, вот. Вот сюда вот приехали. Сейчас что то будет. Будем опять проверять, э, как долго сможет машинку мы, мы сможем. Но... Хорошо, что что yeah, на мази. Мотив... Ага, все сладко. Oh, Ладно. Ага, тогда я на Выйди обозить а другу. Не надо, out. я просто перелезу. Слушай, чувак, я починю тачку. Я погоню их твоим домом вместе с этим персом. Все нормально, чувак. А ты давай под терпику. Ладно, спасибо за все. Сминю. Зайжай ко мне, потом поговорим. Видишь? по рукам. Извини, чувак, что не верну yeah. твой яхту. Ага. Ну, кореш, давай займемся этой тачкой. Авто... Лос-Антос Кастом. Вас приветствует, Лос-Антос Кастом. Заезжайте в гараж, и починить или модифицировать транспортных средств ваше. Модифицировать. Перекрасить машину Матиско, чтобы скрыться от полиции. Это мы уже видели, ребят. Почините машину Аманды Аман сейчас свою машину не узнает мне. Наверное. Ай. Причините, пожалуйста, тачку. крошку эту. Мелкую. А немножко. Почините, пожалуйста, не я выйду не в транс на чтобы воспользоваться кастом так на F. Франклин Лин. Э, Эээ, сама ребята извиняюсь ненадолго кое-какой сбой произошел давайте поэтому пока что давайте на этом пожалуй пока что мы остановимся с вами и в следующей серии будем продолжать играть в эту удивительную игру под названием gta 5 пока, пока давайте. До скорых встреч ребят пока